здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на разборе пятый вариант и сборника ященко двадцать -го года фипишного угешного на 36 вариантов меня зовут виктор это канал мистер матлессон давайте посмотрим задание в этот раз нам дается план двухкомнатной квартиры соответственно обозначение окон и дверей есть на плане клетка составляет 0,4 на 0,4 метра и вход в квартиру находится в прихожей под номером 2 соответственно наша прихожка прихожая дальше в квартире есть две застекленные лоджии меньше из них примыкает к кухне но меньше под номером 8 соответственно кухня под номером 6 а больше к спальне поэтому спальня под номером 4 кроме того есть окошко в гостиной, но вот наше окошко, соответственно, под номером 5 гостиная. И есть еще санузел и кладовая, при этом площадь санузла больше, чем кладовки. Ну, под номером 1 кладовка, соответственно, под номером 3 у нас с вами а, санузел. Все, расставили номера. Дальше. ну, В первом надо их еще раз расставить, только в определенном порядке. То есть сначала идет спальня под номером 4. Потом гостиная под номером 5, соответственно, прихожка под номером 2 же. Да, все верно. Кладовая под номером 1 и кухня под номером 4. Вот у нас ответ на первый номер. Дальше. Найдите ширину окна в гостиной. Ответ дайте в сантиметрах. Считаем количество клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть у нас с вами шесть клеток. При этом сторона клетки 0,4 метра или, соответственно, 40 сантиметров. Поэтому умножаем на 40, получаем ответ 240 сантиметров. Дальше паркетная доска размерностью 20 на 40 продается в упаковках по 8 штук. Сколько надо этой доски купить в упаковках, чтобы пол в спальне выложить? Ну смотрим спальню. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять клеток. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клеток. То есть площадь нашей спальни 9 на 11 на 0,4 на 0,4 квадратных метра. Ну, потому что клеточка -то у нас, если 9 на 11, мы в клетках найдем. Поэтому надо на 0,16 умножить. Дальше. Ракетная доска размерностью 0,2 на 0,4, это в метрах квадратных, и в упаковке по 8 штук. То есть результат, вот эту дробь мы должны с вами поделить на 8. Если мы дробь будем делить на 8, это восьмерка уйдет в принципе в знаменатель дроби. Поэтому восьмерку сюда дописываем. Вот количество упаковок. Естественно, немножко сокращается. Естественно, немножко сокращается. Еще раз немножко сокращается. И получается у нас 99 четвертых. Это 24,3 четвертых. То есть 75 сотых. Естественно, такое количество мы не купим. Мы купим 25, чтобы нам точно хватило. Купите 24, побежите дальше. Не дальше, а побежите докупать. Дальше. Сколько процентов составляет площадь гостиной? Да ладно, от площади всей квартиры. Ответ округлите до 10. Ну, Что тут нужно знать? Считать клетки на самом деле только. Ну вот у нас гостиная. Гостиная идет, соответственно, вот здесь количество клеток, на вот это количество клеток, я сразу посмотрю, потому что я это уже решал. 12 на, соответственно, 13. Площадь всей квартиры, соответственно, 18 на 33. Это в клетках. В принципе, вы можете, конечно, в квадратах, метрах, сантиметрах считать. Без разницы. Главное, чтобы вы считали в одной единице измерения. Иначе вы накосячите. Ну а дальше что? Нас спрашивают гостиная от квартиры, то есть сравнение идет с площадью квартиры, поэтому именно ее величина принимается за 100%, ну а здесь соответственно x%. процентов. Дальше все легко, то есть крест-накрест, 12 на 13 умноженное на 100, то же самое, что 18 на 33 умноженное на x, и отсюда считается x, то есть это 12 на 13 на 100 и на 18 на 33. Максимум, что можно сделать, вот сократить вот так, на 6. И в любом случае у вас получается 2 на 13, 26 и 2 нуля. И соответственно на 99. Ну в данном случае будет получаться 26 с копейками. То есть там будет 26,26 ,26 приблизительно. Но нам надо округлить до десятых. То есть смотрим в сотых. Шестерка, поэтому округляем до, соответственно, большего. Это 26,3%. Вот ответ на четвертое. Дальше в пятом в квартире плани планируется установить стиральную машину. Характеристики есть. Надо купить стиралку с фронтальной загрузкой вместимостью не менее 6. Так, ну давайте фронталка у нас здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Вместимость не менее 6%. Здесь, соответственно, здесь, здесь, здесь, да, дофига их. И здесь. Но нас устраивает пересечение. То есть, вариант Г, вариант D и вариант Z. Ну, а дальше надо расписать их стоимость. То есть, вариант Г, вариант D, вариант Z. Что у нас получается? Вариант Г Сама она стоит 24 тысячи. Дальше стоимость подключения соответственно четыре с половиной тысячи и при этом еще у нас 10 процентов от стоимости машины составляет доставка то есть еще 2,4 тысячи тут соответственно 28 плюс 1,7 и снизу 20 плюс 6,3 но еще и 15 процентов от 20 то есть Плюс 3. А вот стоимости итоговые наших машинок. Ну, в принципе, понятно, что первая отсыхает. Там больше 30 тысяч. Это вариант Г. Здесь у нас 29,7 тысяч. А вот здесь 29,3 тысячи. Соответственно, это самый дешевый вариант. И сколько рублей? Ну, единственное, мы в тысячах считали. То есть надо в рублях 29 тысяч триста рублей наших это все будет хозяйство стоить. Давайте дальше. Найдите значение выражения. Ну, что тут можно сделать? Да, особо ничего не сделаешь, то есть просто считать 0,5 от 13,6 это 6,8. И если вычесть, это 1,2, правда, с минусом, соответственно, получается. Дальше. Между какими числами заключено 27? Ну вот смотрите под корнем, естественно. Например, 3 в квадрате это, соответственно, 9. Поэтому можно сказать, что корень из 9 это 3. Аналогично сказать, что корень из 16 это 4, корень из 25 это 5, корень из 36 это 6. Понятно, что корень из 27 между корнем из 25 и 36 лежит. Поэтому это между 5 и 6, что соответствует второму варианту ответа. Далее, найдите значение выражения. Наша задача тут представить в виде одинаковых степеней, то есть степеней с одинаковым основанием, простите. То есть 16 это 2 в 4, но не забываем, что еще в 4. 8 это 2 в 3, но еще в 6. По свойству степеней, когда у вас идет степень в степени, показатели перемножаются. То есть будет 2 в степени 4 на 4, это 16, а снизу 2 в степени 3 на 6, это 18. Естественно, можно сократить, и остается 2 в квадрате. Ну, как бы здесь 16 двоек, здесь 18 двоек. На 16 двоек сократили, две двойки внизу остались. То есть это 1 четвертая или 0,25. Вот наш ответ. В девятом необходимо решить уравнение, записать больше из корней. Это стандартное квадратное уравнение, то есть, решается либо через дискриминант, либо вьетта, как кому удобнее. То есть, сумма корней. Единица, произведения корней, минус 20, корни сразу подбираются, как бы легко, это с одной стороны пятерка, со второй стороны минус 4, вот наши корни. Надо указать больше из корней, поэтому, естественно, мы пятерку запишем. Кто не знает теремию Виета, либо просто погуглите ее, либо решайте дискриминант, не парьтесь вообще. Дальше. Родительский комитет закупил 25 пазлов э, на окончание, 21 с машинками, 4 с городами. Найдите вероятность того, что Саша с пазлом с машинкой. Э, хорошо. Ну что у нас получается? Для этого необходимо количество пазлов с машинками 21 поделить на общее количество пазлов. То есть 25. Вот и все. На 4 умножим, то есть будет 84. Сотых. Получается 0,84. Вот, в принципе, все. Дальше. Установите соответствие между графиками. Ага. Тут график линейной функции. О, линейной, простите, обратной пропорциональности. То есть это гипербола. А в чем ее смысл? Вот у вас есть стандартная гипербола. Она проходит через а, координату 0,1. О, точнее 1,1. И соответственно, минус 1, минус 1. Вот так вот. Дальше коэффициенты у нас, а, в данном случае вот эти шестерки, они делают определенные вещи. То есть, если мне надо начертить y равно, например, 6 делить на x, я возьму вот эту единицу и увеличу вот в это количество раз, то есть в 6. Естественно, будет там 2, 3, 4, 5, 6. Она там через шестерку пройдет условно. Если я подставлю двойку, то я получу тройку. Подставлю тройку, двойку. То есть, она будет отдаляться, она будет вот так выглядеть. Есть такой вариант? А есть, вот он под номером b идет. То, что с минусом. Это просто симметрично относительно, а сила Y она переваливается, отражается. Это вот он, то есть V. Ну понятно, что это A. И нам надо записать ABV, то есть это будет 1, 3 и 2. Хорошо, совпало, совпало. Дальше. Мощность постоянного тока вычисляется по формуле. Надо найти мощность, если известны соответственно, сопротивление и сила тока. Получается 8,5 на 8,5, то что там в квадрате, и на 2. То есть 8,5 умножить на 17, можете посчитать столбиком, как вам удобно, 144,5. Дальше. Укажите решение неравенства. Что мы сделаем? Мы х вынесем за скобку. Получается 6 минус х. Единственное, я умножу на минус 1, чтобы вот здесь знаки поменялись. Но если я умножаю на отрицательное число обе части неравенства знак неравенства меняется. Дальше на чертью прямой отмечу, когда у меня множители равны нулю. то есть это сам нолик и шестерка. Примножаю знаки коэффициентов при множителях каждом, то есть положительный положительный, то есть плюс на плюс дает плюс, поэтому крайний правый промежуток будет с плюсом. А так как у нас было произведение именно линейных множителей дальше чередование. Вам надо меньше либо равно нулю, то есть там где минус это от 0 до 6, то есть третий вариант ответа. Дальше, в ходе бета-распада каждые 7 минут половина атомов так, без потери преобразуется в атомы B. А изначально 480, найдите массу B через 35 минут и ответ дайте в миллиграммах. Ну вот смотрите, 7 минута, 14-я минута, 21-я минута, 28-я, 35-я. То есть масса А. У вас сначала было 480, через 7 минут... Половина уходит, то есть остается 240, потом еще половина, 120, еще половина, 60, еще половина, 30, и к 35 остается 15. Но это у нас масса А, а вам необходимо массу, соответственно, Б найти. Поэтому мы берем из первоначальной массы А, вычитаем, в данном случае, конечную. 465 у нас будет уже для Б. Дальше. Треугольники АБС, угол С 90 косинус девять четырнадцатых. так АБ дано, найдите БС. Ну, давайте нарисуем треугольник прямоугольный, соответственно, здесь А, АБС, косинус Б. Дело в том, что косинус угла Б это отношение прилежащего катета, то есть СБ, к гипотенузе к АБ. То есть мы получаем с вами, что девять четырнадцатых равно БС к АБ, то есть к сорока двум. Ну, в таком случае BC будет равно 9 умножить на 42 и делить на 14. Сокращаются. 9 на 3 это 27. Дальше. Радиус, вписанный в квадрат окружности 7 корней из 2. Найдите радиус окружности, описанный около квадрата. Вот смотрите. Радиус, вписанный сюда и сюда, дает диаметр вписанный по совместительству длину стороны квадрата. То есть у нас длина стороны квадрата 14 корней из 2. А дальше диагональ квадрата будет диаметром описанной окружности. Соответственно, по теореме Пифагора мы ее можем найти эту диагональ квадрата. То есть 14 в квадрате плюс 14, корней из двух, конечно же, в квадрате. Под корнем это наша диагональ и по совместительному диаметра. Получается 14 в квадрате на 2 плюс 14 в квадрате на 2. То есть это 14 в квадрате на 4. Ну или получается 14 на 2, то есть 28, это наш диаметр. А нам необходимо радиус, в таком случае радиус будет половина от диаметра 28 на 2 или 14. Совпало? Совпало. Дальше, найдите больший угол равнобедренной трапеции, если диагональ АС образуется с основанием АД и боковой стороной. А Б, соответственно, углы 43 и 38. Угу. Ну, мы сразу можем, в принципе, найти угол А в таком случае. Это 43 до 38, то есть 81 градус. А нам необходимо больший угол. Дело в том, что сумма угла А и Б будут 180 это в любой трапеции так. Тогда угол Б в таком случае 180-81, минус что дает 99. Вот, соответственно, больший угол трапеции и наш ответ. Дальше. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 треугольник найдите площадь. Ну, вообще площадь треугольника находится одна из самых избитых формул. Это полупроизведение основания на высоту. Раз, два, три, четыре, пять. То есть здесь пять клеток. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь пять клеток. То есть его площадь будет равна половине. 5 на 5. Это 12,5. У нас клетка 1 на 1, поэтому домножать уже ни на что не надо. Это будет конечный ответ. Какое из следующих утверждений верное? Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон, а синус угла между ними. Да, абсолютно верное утверждение. А в тупоугольном треугольнике все углы тупые. Нет, у него только один угол тупой. Существует три прямые, которые проходят через одну точку. Да, конечно, их бесконечное множество, но это не отменяет того факта, что три тоже существует. Поэтому 1 и 3 это наши ответы. Далее, я говорю далее, вот теперь далее, <решите>, решите систему уравнений. Что можно сделать? Фактически можно взять, вот вы смотрите, у вас здесь плюс, здесь минус y, одинаковые по модулю коэффициенты. Соответственно, мы просто складываем уравнение. То есть x в квадрате плюс 2x квадрате, x плюс минус y это 0, ну и здесь соответственно 12. Получается 3x квадрате это 12, значит x в квадрате это 4. Значит, x равно 2, и x равно минус 2. В таком случае, y будет... Вот если вы двоечку подставите, например, вот сюда, вы получаете 4 плюс y равно 7. Значит, y равно 3. И во втором случае вы тоже 3 получаете. Здорово. То есть, у вас ответы 2, 3, то есть x, y, и минус 2, 3. Тоже x, y. Вот, в принципе, все решение для 20-го достаточно простое. Хорошо, дальше. Баржа прошла по течению реки 64 и повернув обратно еще 48, соответственно, против течения. Затратив на весь путь 8 часов, найдите собственную скорость баржи, если скорость течения 5 километров. Ну, давайте. Пусть в барже, собственно, это x километров в час. Тогда скорость по течению у баржи будет х плюс 5 км в час скорость баржи против течения будет х минус 5 километров в час. Время баржи по течению это расстояние на скорость по течению, то есть 64 на х плюс 5 часов. Время баржи против течения. Расстояние, только там не 64, уже 48 она же была. Да, 48 на х минус 5 часов. И вот это суммарное время то есть 64 на х плюс 5 плюс 48 на х минус 5 должно равняться 8. На 8 обе части поделим, чтобы числа поменьше стали. То есть 8 на х плюс 5 плюс 6 на х минус 5 равно единице. К общему знаменателю приведем. То есть 8х минус 40 плюс 6х плюс 30 равно х квадрате минус 25. Значит, получаем х в квадрате минус 14x, так, минус 10, минус 15 равно нулю. Но опять же, по Виетту у вас сумма корней 14, произведения корней минус 15, значит, первый корень 15, второй корень минус 1. Конечно, минус 1 нам не подходит при данной интерпретации, поэтому 15 км в час – это наш ответ. Дальше. Постройте график функции. Угу. Ну, что тут есть? Дайте я листочек переверну, чтобы я мог подглядывать ответы, и совпадают они или нет. У нас есть модуль. Мы помним, что если модуль x, то мы можем раскрыть как x, если подмодульное выражение больше, и, соответственно, как минус x, если подмодульное выражение меньше нуля. Тогда получается, если у вас x больше либо равен нулю, то y равно x в квадрате, модуль просто убирается, то есть это x в квадрате минус 5x. Если же x меньше нуля, то y будет равно x в квадрате минус 4 на минус x, то есть плюс 4x минус x. x квадрате плюс 3x. Что это означает? Ну, во-первых, вершинку параболы в обоих случаях найдем. Это минус b делить на 2а, то есть минус минус 5 делить на 2, это 2,5. Значит, y нулевое. Вот 2,5 мы сюда просто подставляем, будет 6,25. Минус, минус 12,5 это минус 6,25. То же самое тут х нулевое. То есть минус 3 делить. Так, единственное плюс да, будет у нас. Да. Нет, я тупой. Нет, я не тупой. Но я ошибся. Вот так примерно это выглядит. Здесь минус 1,5. Здесь, соответственно, минус полтора уже подставляем сюда. Это 2,25 минус 4,5 минус 2,25. В принципе, все. То есть остается сейчас все это хозяйство нарисовать аккуратненько. Так, вот наша ось пусть будет. Когда-нибудь все-таки я начну их заранее рисовать в геогебре, но мне влом. Так, первое. 2, 2,5, то есть вот здесь вершина, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 6,25. То есть у нее вершинка вот здесь. Подставьте двоечку вот сюда, то есть получается 4 минус 10 это минус 6 симметрию, подставьте единицу, получите минус 4. Ну и если 0, вы получите 0, соответственно 5, вы получите 5. Вот так выглядит ваша парабола. При этом вот эту часть параболы, она уже заходит на, получается, луч меньше нуля. Ее чертить не надо, потому что у нас условие x больше либо равен нулю. Здесь точка закрашенная, опять же, потому что больше либо равно нулю. То есть, нет, верните, пожалуйста. То есть координата по x 0, она используется. Ну, то же самое для второй делаем. То есть у нас с вами идет минус полтора. Минус 1,5 это вот здесь, минус 2,25 это вот здесь, Так, 2,25. Подставьте минус 1, у вас получается минус 2, подставьте 0, получается 0. Вот здорово, они пересеклись. То есть вот так парабола будет идти, и вот дальше она уходит. Но опять же, так как x меньше 0, мы вторую оставшуюся часть просто не рисуем. Вот конечный график нашей функции. Нас спрашивают, при каких значениях M а, имеет с графиком прямая Y равно M, не более трех общих точек. Прямая Y равно M это прямая параллельная оси x, Вот она вот так проходит через координату M. ординату. Ну что мы видим? Если она через минус 6,25 пройдет, одно пересечение. Дальше вот у вас идет по два пересечения. А, дальше, соответственно, три пересечения. Дальше 4, опять 3 и опять 2. Нам не надо не более трех общих точек, а, но ну не менее одной, то есть от одной, то есть от вот этого значения, это минус 6,25, до вот этого значения, это минус 2,25, и дальше от вот этого значения, от нуля, и соответственно уходит на плюс бесконечность. Поэтому так и записываем. До минус 2,25, и соответственно от Нуля до плюс бесконечности. Вот оно решение 22-го. Дальше. Так, запись идет. Запись идет, здорово. Катеты прямоугольного треугольника 15 и 20 найдите высоту. Тут все очень легко. То есть запомните, что высоту в прямоугольном треугольнике можно найти как произведение катетов на гипотенузу деленное. То есть вот здесь, например, CH. Во-первых, АБ по терем Пифагора. Это 15 в квадрате плюс 20 в квадрате, это 25. А Во-вторых, CH, это произведение катетов, делить на гипотенузу. Ну, сократили здесь 3, 4, сократили здесь 1, 5. 15 получается. Да, почти 15, только нюансы, я не умею в арифметику, мне стыдно сейчас очень сильно, но вот такой вот я. Здесь все-таки 5, и при сокращении здесь остается 4, и будет 12. Все, нормально, уже представляю комментарии. Ну да ладно. 24. Окружности с центром P и Q не имеют общих точек. И ни одна из них не лежит внутри другой. Внутренняя общая касательная делит отрезок, соединяющий их центры. К Mn над диаметром то же самое доказать. Ну что мы с вами сделаем? Мы нарисуем две окружности, которые не лежат одна внутри другой и не имеют общих точек. Ну пусть вот так вот. Рисунок будет занимать и по времени больше, и по объему больше, чем решение. Давайте здесь О2, а здесь, например, О1. Ага, конечно, только не О1 и О2, а тут даже буковки дали. Знаете, зачем дали? А потому что это задание каждый год есть. Если его каждый раз с теми же буквами давать, то это будет свинство. Ну, в общем, в точку касания мы проводим радиусы. Пусть здесь будет L, например, K. И проводим... Отрезок, соединяющий ради... о... центры окружности, пусть будет N. Ну, во-первых, по свойству радиусов, проведенный в точку касания, ПК будет перпендикулярно КЛ. Второй момент. QL будет перпендикулярно КЛ. Это свойство радиус, проведенный в точку касания. А Во-вторых, угол ПНК равен углу ЛНК как вертикальные. Следовательно, треугольник ПКН подобен треугольнику НЛК. Так, давайте только запишем все-таки КУЛН, чтобы соответствующие вершины были у нас, да? И нам говорят, делит отрезок, соединяющий центры, в отношении МКН. То есть мы можем написать, что, раз Pn относится к НКУ как МКН, то такое же отношение у нас имеет ПК к LQ. Ну и в таком случае, если привести, я не знаю, то давайте K1, а здесь L1, то есть диаметры. Так как радиусы относятся, то диаметры также будут относиться к 1 соответственно, к L1. Вот, в принципе, все доказательство. Ну, давайте посмотрим 25-е задание. У нас там дана трапеция, у нее основания относится 1 к 2. И при этом через точку пересечения диагоналей проведена, соответственно, прямая параллельная основание. Надо найти, в каком отношении относятся полученные трапеции. Так, давайте МЛК. И напишем сразу, пусть у нас площадь ABCD, мы сейчас не будем все сравнивать, равна S. BCX, АД в два раза больше, значит 2 х то есть х. 2x и проведем общую высоту h, например, я не знаю, l, M, K, h, ну пусть будет n, то есть h, n это наша высота 1 к 2, то есть одна часть, 2 части, 3h напишем, да, вот, 3h, что можно сказать, ну понятно, треугольник BMC, если вы просто H напишите, ничего страшного. То есть принцип решения не поменяется. Мне просто так удобнее было сделать AMD. Почему они подобны? Ну, например, здесь угол равен этому углу, этот угол равен этому, как нафиг лежащий. Вот вам подобие. Следовательно, что можно сказать? Ну, что BC относится к AD. Так же, как, например, HM относится к Mn. То есть один к двум. В таком случае HM. Это, соответственно, 1 треть от HN. То есть H. А MN это в таком случае... Сколько там? Ну, 2 третьих от HN. Это 2H. В принципе, ее даже не обязательно было искать. Ну ладно. В чем смысл? Площадь ABCD, то есть S, это полусумма оснований. То есть X плюс 2X делить на 2. И на высоту. В данном случае на 3H. То есть мы с вами получаем... 3х на 2,5, то есть 4,5 XH. Площадь нашего треугольника BMC это 1,2 Х умножить на его высоту. А у него HM это просто H. То есть 0,5XH. Ну или соответственно 0,5 на 4,5 это 1 ,9, то есть 1 S. При этом у нас, так как треугольник BMC. Хотя, в принципе, дальше, дальше не надо. Смотрите, площадь треугольника ABD это 1 вторая его высоты. То есть, HN или 3H на его основании, то есть на 2 x Получается 3HX или 2 третьих S. При этом, так как у нас с вами было HM к... МН 1 к двум, то такое же отношение имеют и БМ к МД. Но опять же у вас треугольник ЛБМ и треугольник АБД, они подобны элементарно. Следовательно, BM относится к BD как один к трем. Ну почему один к трем? Один к двум, то есть одна часть, две части, всего три части. Та одна из трех, те две из трех. Ну и, соответственно, такое же отношение имеют LM к AD. Ну, в принципе, это даже не обязательно. Опять же, у нас площади подобных относятся к квадрат подобия. Поэтому можно сказать, что площадь треугольника BLM, это будет 1 третья в квадрате, то есть 1 девятая от площади треугольника ABD. То есть 1 девятая от 2S на 3, то есть 2S на 27. Аналогично, кстати, будет площадь треугольника СМК. Э, Можете доказать самостоятельно. Именно, что площадь треугольника САД и ABD, они равны между собой. Но все, в принципе, остается тогда ЛБЦК найти. ЛБЦК. Из чего она складывается? Она складывается из дважды по 2 S на 27... И площадь нашего треугольника BMC. Где-то мы ее находили. Ага, 1 девятая S. То есть получается 4S на 27 плюс 3S на 27. Получается 7S на 27. Понятно, что площадь тогда нижней трапеции, то есть, а именно ALKD, а, это S минус 7S на 27, это 20s на 27. Ну и в таком случае отношение площадей, то есть lbck к alkd, это 7s на 27 к 20s на 27. Ну понятно, там переворачивается, сокращается, 7,20 остается. Вот такое вот решение придумал. То есть в основном здесь а, это отношение площадей подобных фигур, как квадрат коэффициента подобия, и все. Больше ничего нет. На этом вариант разобран. Если вам понравилось, не забывайте лайк, подписка, рассказывайте. Друзьям еще есть такая просьба. В ВК там ссылочка тоже есть. Подпишитесь, потому что ВК сволочи абсолютное. У них для того, чтобы подключить монетизацию а мы понимаем, что я сижу как и все, без монетизации как бы затраты на производство контента какого-то есть, а выхлопа никакого нет. Хотя бы хоть что-то было. У них надо от 5000 подписчиков. То есть в видео они а рекламу запускают, которую я выкладываю, а за это мне не платят. Это очень по-еврейски на самом деле, но вот как есть. Поэтому мне надо как-то насобирать 5000 подписчиков, чтобы я хотя бы мог начать монетизироваться. Да и вообще будет стимул развивать ВК. Потому что просто так руки немножко все-таки опускаются. На этом все. До свидания.